Ух ты! Ваша первая школика. Да. да. Это 10? Да, да. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео вы увидите реакции продавцов на новые монеты 10 гривен. Вот такие красивые юбилейные. И это будет проходить в Одессе. Именно в Одессе я буду платить этими десятками. Также в конце видео мы разыграем вот такие монетки. Так что досмотрите до конца, узнайте условия. Ну что, поехали? Так, зайдем к овощат-банк в Одессе. Может быть здесь есть что-то того, чего нет в Харькове. Получается по 5 монетки старых да. штук, да, и один ролл поветренной сыла. Да. Отлично. Да. Ну, мизматы часто приходят? Да. Ну, класс. Приходят. Итак, зашел я в отделение Ощадбанк, базарная 17, прикупил здесь обычных десяточек и 10 гривен, гляньте какие. Ну, что ж, будем тратить, посмотрим, как одесситы реагируют на эти монетки. Давайте тратить. Что это? 10. ничего себе! Да. А сколько у вас этих копеек ну, есть потратим по дороге сейчас на мой на можете показать, на мой вас обменять? на мой на мой на мой Вот мой вот, такие вот. Да. А еще мой на мой Киборги? мой на мой на мой на мой Удачной коллекции. Так, гранат. Мелкими... Да, да. По на мой на мой на с морем. Mm -hmm. Раз мы на море, будет вам в коллекции. Классно. Такие бывают? Mm -mm. Ну, вот будет ваша первая 10 коллекция. Да, да, десять. Спасибо. Серьезно? Да, десятка такая. Да. Так что. Нравится? Да. Красиво. Так вам еще давать чипы? А, да, давайте. Я уже собрался в коллекцию. Я первый раз вижу, Я в коллекцию хочу обязательно. Да? 18 й год еще? Ну да, их недавно начали выпускать. Ну, да я там знаю, да, я не знаю. Все, я, просто, я видела просто там на ну, 5-10 у меня уже много ну, сказки. А такой вышли. Еще... Все, да. будем приходить. Спасибо. До свидания. Спасибо, заходите. Да. Очень приятно. А сколько там? А вот такую возьмите, у вас такой нет. Возьмите, возьмите. Смотрите, какая красивая. А что я с ними делаю буду? Это же юбилейная десяточка. Да, Будет юбилейная? вас складывать. Ну гляньте, какая там. Там моречка нарисована. Себе. Как она? Класс! Не, я ее сохранил, я сам это, моряк, короче. Да? да. Лучше, чем просто десятка. Да. Как раз. Спасибо. Да. Ух ты! Это новые рубли такие? Да, гривны. Давайте вот с моречком вам дам. Вот такие вот. Вот а такие вот десяточки. Подойдут? Это 10 гривен Да, такие? да. да. да. Спасибо такие? большое. У меня просто 10 гривен, но они маленькие. А, ну это чуть-чуть побольше юбилейные. Какие-то как юбилейные да, что-ли? Да. Морского флота. Это вообще... Как раз в Одессе, да? Ух, да. Вот. да. Ну, все будут вам в коллекции. Да, это какие-то, я, я читала в новостях где-то, что они выпустили какие-то вот эти юбилейные. Да. Всё, спасибо. Спасибо вам. До свидания. А, здравствуйте. здравствуйте. А, мне нужна масочка. Есть у вас? надпись Одесса там нету? Можем написать, ручка есть. Ага, да. Красивых никаких. Это, это, это для масок специально. Интереснее. что-то поинтереснее? Поинтереснее? Да. Нет, обычные. Без, без этих коллекционных. Нет. Окей. Просто поинтереснее. Давайте мы поменяем. Давайте. Мы У вас есть здесь гривен? Да, конечно. Вам подойдет самолет? А Чем? у вас разные есть? Ну разные. Yeah. По какому курсу поменять? Я не знаю. Давайте 10. А у вас еще какие-то есть, да? Ну не знаю. Подписывайтесь на канал в Ютубе Монеты Украины, Фартовый коллекционер. Там много. А детской тематикой вот. с детской тематикой тоже есть. Есть день рождения В youtube канал Монета Украины, фартовый коллекционер. Называется а, в ю-тубе а? Маленькие. Ну, это большие красивые и разные а? и прямо можно клад себе найти сундук с коробочка с ключиком с ключиком друзья в одессе конечно же стоит посетить барахолку староконный рынок куда я и поехал сейчас вы еще увидите небольшую реакцию на монету 10 гривен на этом рынке и а по поводу конкурса, друзья, если вы хотите себе вот такую монетку, просто подпишитесь на мой канал, оставьте любой комментарий. И как только на канале будет 45 тысяч подписчиков, я разыграю 5 вот таких вот разных монет. Так что подпишитесь на канал, оставьте комментарий. И скоро будет розыгрыш. Ну что ж, последняя реакция и всем пока! Обычный каштан белый. Давай. Ага. И Ох, класс. Как бизнес идет? Так, это, uh -huh. это хорошо, держи 5 и 10, вот такая возьмешь? Это 10? Да, да. да. А, да, вижу. Да, да. Ага, давай, давай угу. А, давай дойдем. Нравится?